Живущие ничего для умирающих сделать не могут, кроме одного. Обязательно прислушиваться к желаниям. Если мертвый говорит, я в больницу не поеду, буду умирать дома, оставьте его. Оставьте его, никогда не тащите его в больницу. Если говорит, сделай что-то, то-то, то-то, они знают, о чем они говорят. То есть обязательно прислушиваться к последним словам. Это для них, для них, это не для вас, это для них очень важно. Вот. Это единственное, что вы можете для них сделать. И успокойте, конечно же, успокойте. Да, ну, по-моему, сама спокойная. Да. когда мы доживем до 85, мы к вопросу смерти тоже будем немножко иначе относиться.